Привет всем! Поучительные стихи на наболевшую тему. Все нам свойственно тревога, По дороге на тот свет, По тому, как там у Бога Живи все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева По вкусам и ногтиной Короли и королевы И сосед покойный мой и королевы, и сосед, покойный мой. Если все земля кончалось, было б легче, меньше лет. Жил себе, как получалось, закопали и пример. Но не туда было, в каждом есть бессмертная душа. И, конечно, очень важно, как судьбу ее решать. А судьбу ее однажды обязательно Это самое интересное, до да, чего мы все доживём. Кажут, царствие нам небесное, ну а мы уже будем в Кто-то что-то понимает, не берётся утверждать, человек предполагает. Скоро умирать, мол, еще оформлю визу по мечу кидает тунис. А наша жизнь ведь не с сюрпризом, и на тот свет летят без вис. А наша жизнь ведь не сюрпризом, и на тот свет летят без вис. Походу есть проблема С нашей грешной душой На том свете святость тема Кто не в теме там чужой А ведь всех предупреждали На земле был божий сын Двух разбойников Распяли, а раскаялся один Двух разбойников Распяли, а раскаялся один Это самое интересное Почему мы все так живем? Скажут, царствие нам небесное, Ну а мы уже будем в нем. В гуманизма что-то призрачное есть, Предлагает нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабовольнее, как вирус, мир ну а не, е, не стал просто временное. Она вечная упала Просто временная вырос Она вечная упала Столько дней, сколько взглядов Развеяснить, ну, что почем Выбор все же делать надо Без ошибочных причем Если скажем, слава богу Приоткроется ситилер Уменьшающий его по дороге Потому что, слава Богу, скажут ангелы в ответ. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут царствие нам не тесное, когда мы уже будем в